Группа компании British Petroleum продолжает тесное сотрудничество с Казанским федеральным университетом. Студенты и молодые ученые КФУ по устоявшейся традиции ежегодно становятся обладателями стипендий и грантов компании, направленных на поддержку исследовательских проектов. И этот год не стал исключением. Представители BP вновь прибыли в университет, чтобы лично поздравить победителей стипендиальных и грантовых программ 2018 года и встретиться с претендентами на будущий год, проведя с ними собеседование. Прошло собеседование очень хорошо, у нас был 21 кандидат из 8 институтов, отобрали мы 8 представителей самых лучших. Для меня данная стипендия будет являться высшим поощрением за те научные достижения, которые я уже достиг. Плюс, как уже известно, когда появляются достижения и поощрения за них, то хочется стремиться к большему, поэтому я хочу получить эту стипендию, чтобы проводить больше научные исследования, большим образом заниматься вовлечением молодых студентов в научную жизнь. После целого дня напряженной работы по отбору новых кандидатов на получение стипендий и грантов представители БИПИ приступили к самой приятной части своего рабочего визита – торжественному вручению сертификатов победителям прошлой отборочной сессии. Как отметили организаторы для студентов и аспирантов, возможность получить свои дипломы из рук представителей высшего руководства БИПИ в России особенно важна. Это подчеркивает значимость сделанного ими шага к реализации своих научных амбиций. Отбирали, базируясь, во-первых, на хорошей успеваемости, на научной активности, чтобы у ребят были публикации, а также на активном принимании участия в жизни университета». Отметим, что сумма гранта является довольно значительной. Магистранты на протяжении года получают ежемесячно 15 тысяч рублей, а аспиранты 30. Лауреаты программы поддержки научно-исследовательских проектов получают на реализацию своих идей по 10 тысяч долларов. При этом, как подчеркивают представители British Petroleum, многие из проектов научных коллективов являются по-настоящему перспективными и потенциально востребованными на рынке. Адель Шамилова, Ленарда Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.